Вам спасибо. Можете задать вопросы. Можно я спрошу, вам понравилось? Да. да. Ну зачем вы спасибо. это спрашиваете? Они даже не слышат. получилось, что вы их натолкнули? Ну потому ну, вот что я, я записываю, записываю да. Извините. Не хочу. Можете задать вопросы.